Всем привет! Продолжаем э, изучение SDL. Ну, не особо как бы изучение, но э, знакомство с возможностями. И сегодня у нас. Ну, идем, конечно же, все по Лази или Лази. А, вот. И сегодня вот такой lesson 40. У меня это 24-й урок. Здесь же 40 а, манипуляция с текстурой. Ну, здесь имеется в виду следующая манипуляция. Есть возможность, есть возможность взять текстуру, пробежаться по ней и какие-то цвета заменить на какие-нибудь другие. Вот. Как это делается? Как это делается? Смотрите. Ну, первым, делом, первым делом при загрузке текстуры нам нужно указать, что текстура загружается и вот, вот такой вот флаг. SDL Textur Access Streaming давайте посмотрим посмотрим посмотрим перед этим до этого мы загружали текстуру с таким флагом то есть вызывали функцию create текстур и вот был флажок вот такой sdl текстур акция static это означало что текстура статична и что если мы даже попробуем и если у нас что-нибудь получится там ну например изменить хотя вряд ли то, визуально мы это не увидим. То есть она статично, она загрузилась и больше ее трогать нельзя. Этот же флажочек говорит о том, что мы можем нашу текстуру менять. То есть менять пиксели, какие-то цвета на какие-то. Ну, в основном вот так. Вот такие вот изменения могут происходить. Это первый важный момент. Второй важный момент это функция sdl lock текстур и sdl unlock Что это такое? Ну... С помощью этих, этих функций вот, мы можем непосредственно записать, ну, можем непосредственно менять непосредственно пиксели, да, цвета пикселей. То есть SDL-Lock textura говорит о том, что ну, то есть запрещает любые записи в какую-то область памяти, да, по которой расположена текстура. SDL unlock текстур говорит, что писать можно. Ну вот давайте перейдем к справочке и вот написано, да, использовать эту функцию для блокирования э, текстуры э, вот на э, только -э, запись. Вот соответственно, если мы захотим что-нибудь изменить в текстуре, нам нужно ее сначала заблокировать, потом поработать с памятью, вот, а потом, а потом вызвать функцию unlock вот когда мы делаем unlock то все изменения загружаются в видеопамять ну если конечно же нужно вот поэтому если мы unlock не сделаем то есть вероятность того что мы не увидим никаких э, изменений ну и здесь э, давайте посмотрим что у нас тут по параметрам это текстуру которую нам надо заблокировать. Ну, Точнее изменить. Это непосредственно сам ректангл, э, то есть прямоугольник. Э, то есть у нас есть текстуры и мы можем не всю, а какую-то часть заблокировать. Вот дальше возвращается указатель э, на заблокированные, так сказать, пиксели, и мы с ними можем работать. И Pitch это ширина. По-хорошему это ширина нашей области. А, вот. но в данном случае что у нас происходит В данном случае мы как бы вот новую текстуру загрузили дальше заблокировали ее. то есть ну давайте вот так вот ну ptr а вот это говорит что заблокировать всю область получили указатель а, непосредственно на нашу текстуру ну и ширину ширина там обычно а, может быть в четыре раза больше чем пиксели ну ну по-хорошему там например если ширина картинки 100, то вот здесь может быть там 400 или что-то такое. Ну, потому что у нас... Почему так? Потому что у нас там э -э 4, э 4 значения. RGB и еще и прозрачность. Вот. Ну, короче, вот это Pitch. Вот это Pitch. Вы сейчас увидите, где я использую. Вот. А, ну да, вот оно. Вот, увидите. Ну, пример увидит. Так вот, смотрите, мы заблокировали текстуру. Дальше мы копируем в память, то есть мы получили указатель на ту область памяти. И мы, что мы туда получили? Что мы делаем? Мы в эту область памяти копируем, копируем. Что мы копируем? Мы копируем пиксели. Что такое Formatted Surface? Formatted Surface, это мы создаем какую-то поверхность, вот, и у нас, давайте перейдем в описание, и вот у нас есть пиксель. это ReadWrite. Что это такое? Это у нас непосредственно данные о цветах. Вот, соответственно, соответственно, когда мы создаем surface, ну или поверхность, мы получаем указатель на созданную поверхность. И исходя из этой поверхности можно создавать текстуру. Вот, в данном случае мы просто говорим ширину и высоту. А теперь, когда мы создали текстуру, вот таким вот способом, текстур акция стриминг, теперь непосредственно туда нам нужно записать, ну, перенести данные. Что мы и делаем. Мы получаем указатель на тот участок памяти, ну, начиная с которого находятся наши данные, наша текстура. И копируем туда непосредственно все наши значения. Мы все значения скопировали. Потом говорим Unlock, что означает, что данные вот этой текстуры, то есть, скопированные данные должны быть загружены в видеопамять ну если это нужно а, вот дальше как я делаю тут манипуляции с текстурами первый есть вариант пиксель color а и второй пиксель color b в первом варианте что я делаю я беру получаю текстуру так давайте ну сейчас вы это все увидите получаю текстурку и пробегаюсь по всем пикселям, пробегаясь по всем пикселям и беру цвет, а в данном случае э, в значение, э, то есть как вы видите это массив, массив чего? Пиксельс, да? массив у int32, у int32 это unsigned integer, э, ну четырехбайтный вот. Так вот, здесь 4 байта. Соответственно, в этих 4 байтах в одном значении как раз содержится значение трех цветов RGB и альфа, то есть прозрач... ну, уровень прозрачности. Так вот, в данном случае я просто беру, беру это значение, там может быть 15 тысяч, там сколько-то, или 138 там, тысяч, еще что-нибудь. Ну, какие-то такие значения. И просто разделяю на 0,01. А, вот это первый вариант то есть пробегаю по всем пикселям а вот второй вариант а, вот это вот значение какое-то целочисленное да, большой интегра в нем же содержится rgb и иногда нам нужно знать наше rgb так вот второй вариант change pixel color b у нас так это что такое это не используется О, хорошо давайте тут сразу изменю так вот, в этом варианте, что я делаю? Я получаю, беру тот же пиксель, и, но теперь мне надо оттуда извлечь значение э, красного, зеленого и синего. Соответственно, для этого можно воспользоваться функцией, ну можно и нужно э, использовать функцию SDL_GetRGB. То есть мы передаем непосредственно значение. Дальше. Формат, ну это формат а, пикселей, об этом можете немного подробнее почитать, то есть он берется у нас откуда, мы а, берем пиксель, потому что разные форматы есть а, в режиме отрисовки, вот, и мы берем непосредственно уже у созданного а, окна этот формат, дальше его переводим и короче, короче, короче это сейчас не, не суть важна, вот. Так вот, и передаем адресочки наших переменных, красный, зеленый и синий, которые заполнятся непосредственно цветами. То есть, отсюда будет извлечен цвет. Вот отсюда. Ува. вот, И мы получим read green blue. И, соответственно, вот эти каналы красный, зеленый, синий, что я с ними делаю? Я там, например, либо умножаю на 0.9, либо умножаю на 1.1. Ну, то есть, грубо говоря, либо меньше, уменьшаю этот красный цвет, либо увеличиваю совсем немного. Дальше его нужно перевести опять в интеджер. Для этого используется функция sdlMapRGB. То есть, чтобы извлечь, надо sdlGetRGB. А чтобы э, обратную конвертацию сделать, надо sdlMapRGB. Вот. И, и, и вот так вот я делаю. Собственно говоря... Тут избыточность кода, соответственно, можно сделать вот, вот так вот. И это тоже убрать. Вот, и теперь давайте запустим. И, соответственно, у меня по разным кнопочкам, смотрите, нажимаю вверх, это один способ, нажимаю вниз, это другой способ. То есть я пробегаюсь по каждому пикселю, но в данном случае я делю на 0,01, сотую, вот. Вот, делю, делю, делю, а если сейчас кнопочку вниз нажму, то я непосредственно каждый цвет, да, там... Случайным образом у меня выбер, ну и все, и короче в результате оно доходит до черного экрана, и больше ничего с ним сделать нельзя. Так вот, как раз э, с помощью вот таких вот функций, да, SDL Lock и SDL Unlock, и непосредственно работа с памятью, непосредственно с пикселями, как раз с помощью вот этого всего, можно делать всякие хитрые там, э, какие-то эффекты, возможно, размытие ну кстати по поводу даже не размытия, а эффект линзы можно использовать потому что там в эффекте линзы, или эффекте, когда у нас картиночка, грубо говоря, под водой лежит, то у нас там, как минимум, нужно манипулировать с пикселями, и все. То есть самое главное, нужно найти, к примеру, формулу искривления солнечного света, ну или просто света, да, и дальше смотреть линзу, или волна, к примеру, идет, и там просто мы знаем что над нами сейчас волна мы берем пиксель и по формуле считаем как он будет искажен то да, в какой цвет или что там превратится вот ну там не только пиксель там еще соседние надо захватывать но тем не менее то есть волна представляется в самом простом виде виде там косинуса какого-то который идет вот ну то есть такая волна Мы же все знаем что такое косинус синус это все равно волнообразное, да если график посмотреть, это такие волны. Так вот, по этой волне эту волну можно двигать и непосредственно вычислять высоту вот этой вот линии до да, волны. И сколько осталось до пикселя. И по определенной формуле считать искривление цвета. И дальше производить изменения. Вот, соответственно, с помощью вот этих вот... Вот этих вот функций вы можете производить эти манипуляции и создавать всякие эффекты, красивые эффекты, э, искажения картиночек э, и т.д. и т.п. Ну, думаю, все, как бы больше здесь ничего нового не было добавлено. Вот, и, и, и, и, что у нас там осталось? Скорее всего, еще вот Bitmap Fonts, возможно, возможно, возможно, еще вот это... И думаю, все. Все остальное здесь не важно. Это я делать не буду по мобильным, потому что нет времени, нет возможности. Ну, я не... А, ну может быть еще какой-нибудь Hello World с OpenGL 2. А, вот. А все остальное здесь не имеет смысла разжевывать. А, ну, не имеет смысла полностью копировать то, что здесь показано. Тем более вот эти вещи. Я об этих, об этих вещах уже говорил. В 11 стандарте давно уже появилась многопоточность. И лучше работать э, средствами C++. Вот, ну, теперь точно все. Э, архив э, вот этот вот с четвертым уроком будет при, прикреплен. Э, вот, поэтому все. Подписывайтесь на канал на YouTube, ставьте лайки, комментируйте и все такое. Всем спасибо за внимание, всем пока.